Кстати, посетить многие экспозиции в темное время суток жители и гости города смогут абсолютно бесплатно. Стоит отметить, что посещают музеи новосибирцы с каждым годом все активнее. Охранители а культуры появляются в самых неожиданных местах. К примеру, официально действующий этнографический музей открылся в одном из детских садов Новосибирска. В нем побывала Елена Овчаренко. Культурно обогатиться жителям Новосибирска сегодня можно и в дошкольном учреждении. В этом детском саду номер 420 сегодня работает уникальный в своем роде и официально зарегистрированный музей «Русская изба». Гости, Милости Встречают гостей здесь юные экскурсоводы Полина и Варя. Об экспонатах музея девочки знают все. Но ну мы рассказываем, что здесь есть. Вот про двор там еще... Про печь, там, ну, про всякое, про русские народные изделия, вещи. Идея создания музея, говорят сотрудники, возникла случайно. Несколько старинных вещей сначала пылились на полке, потом для них решили выделить отдельное помещение. Старинную утварь, орудие труда, несли и воспитанники детского сада, и просто прохожие. старушки принесли, мне вот, вот прял. Это ей уже лет 200, если не больше, потому что была специалист она определила тоже начальник. Начало 18 века или конец 17 века. Вот этот вот, э -э, Рубель путешествовал из России в Германию и назад. Вот ему уже лет 200, может и больше, это точно. А Значит, это для оглажения белья. Да, скалочка берется и доглаживание белья. Отличительная особенность музея – здесь почти все можно трогать руками. К примеру, можно попробовать вытащить ухватом горшок из русской печи, погладить одежду чугунным утюгом, покачать старинную люльку и даже поиграть на народных инструментах. Костюмы для этнографического музея созданы также сотрудниками детского сада. Признаются, пришлось прочитать много литературы, зато сегодня они с удовольствием делятся знаниями со своими воспитанниками. Открыты двери русской избы и для всех желающих. Правда, сообщать о своем визите нужно заранее. Все-таки это не просто музей, а единственный в городе официально зарегистрированный музей детского сада. Елена Овчаренко, Сергей Радаев. Вести Новосибирск.